После этого, как мы произвели смазку насоса, нам необходимо выгнать воздух из системы, то есть для того, чтобы краска смогла поступить из ведра в сам насос. Для этого нужно открыть дренажный кран, стрелочка его будет показана вниз, вот, опустить, естественно, в краску заборный шланг, вот, и дренажный тоже опущен в краску вот, и включаем аппарат.